Сегодня Федерация автовладельцев России по Красноярскому краю совместно с ГИБДД провели рейд по нерегулируемым пешеходным переходам. Подробности смотрите далее. В первую очередь федерация автовладельцев и сотрудники ГИБДД проехались по наиболее аварийным пешеходным переходам. И все они находятся в Советском районе. В их числе такие переходы, как на улице Воронова, на проспекте Металлургов 2D, на улице Авиаторов 42, Симофорная 120 и еще 8 крайне опасных переходов. Рейд планируется провести и в других районах города. Мы планируем провести такие мероприятия в остальных районах города Красноярска. В ближайшее время планируем в Кировском районе. Это улица по и Там большое количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых очень часто происходят ДТП. В ходе рейда ФАР и ГИБДД установили на нерегулируемые пешеходы таблички с выпиской из ПДД пункт правил 4.5 в целях безопасности самих же пешеходов. В первую очередь, все-таки надо знать и пешеходам, и автовладельцам правил дорожного движения, пешеходам, надо знать с точки зрения правил дорожного движения хотя бы пункт 4.5, где говорят о том, как все-таки пешеход должен переходить. Он в первую очередь должен обозначиться на пешеходном переходе, убедиться, что водители его увидели, сбавили скорость, остановились и только тогда начать переход. Вот именно на этих табличках данная информация существует. Егор Фролов также рассказал нам, что в 2013 году они уже проводили такой рейд. Но тогда департамент горхозяйства демонтировал все эти таблички. Тогда объяснить для чего департамент убрал их они не смогли. Однако недавно на комиссии по безопасности дорожного движения вновь был поднят вопрос о пропаганде правил дорожного движения для пешеходов. На что мы сообщили департаменту городского хозяйства, что если они... На сегодняшний момент не будут срывать таблички. Мы готовы заново продолжить этот рейд совместно с ГИБДД. На данной комиссии присутствовал руководитель ГИБДД. Сегодня мы как раз вышли на этот рейд. И в первую очередь мы взяли особо аварийные участки. Вот именно на этом пешеходном переходе на Металлурга в прошлом году произошло 4 ДТП. Три из них было пострадавших. Один из них, к сожалению, погиб. В первую очередь, все-таки надо знать и пешеходам, и автовладельцам правила дорожного движения. В чем же была логика департамента горхозяйства? Сначала сами демонтировали, а потом снова предложили провести рейд. Может быть, это потому, что они сами привыкли выполнять двойную работу, и поэтому остальным предлагают действовать по той же системе. Так как у нас таблички по решению департамента горхозяйства с 2013 года не прижились в Красноярске, судить об их эффективности пока рано. Однако опыт других городов показывает, что это полезное дело. Но По опыту, наших коллег с других городов данные таблички приносят пользу. Дело в том, что ну, не все пешеходы знают правила дорожного движения. Галина Круглова, инспектор пропаганды отдела ГИБДД города Красноярска, считает, что эти таблички будут эффективными для красноярцев. Бабульки подойдут, прочитают. Молодежь, школьники тоже хотя бы подойдут, посмотреть, что там на столбе написано. Прочитает что-то у них в голове отложится, потому что вот я с точки зрения считаю себя больше автомобилистом, чем пешеходом. Очень часто сталкиваешься с такой проблемой: едешь, пешеход идет, резко выходит на пешеходный переход, он прав. Но ты к нему слишком близко находишься, при всем желании остановиться бывает очень сложно. Галина Круглова также рассказала, что таких нерегулируемых пешеходных переходов в городе довольно много. И их даже больше, чем следовало. Но департамент горхозяйства не может установить светофоры на каждом участке, потому что это слишком дорого. По идее, на таких пешеходных переходах стоит строить авиадуки, либо же подземный пешеходный переход. По большому счету, вот на таких магистралях, как проспект Металлургов, нужно говорить... Не о регулируемых пешеходных переходах, а о том, чтобы вообще развести пешеходные автомобильные потоки. На таких улицах должны быть пешеходные переходы, либо надземные, либо подземные. А вот эта проблема, она может снизить уровень аварийности, но глобально эту проблему не решит никогда. А вот Егор Фролов возмущен тем, что департамент горхозяйства считает должным в первую очередь менять старые светофоры на новые, а не заниматься установкой светофоров на тех местах, где они все еще также необходимы. Но департамент городского хозяйства... В первую очередь в планах у них заменить старые, поставить новые, а там, где они действительно нужны, к сожалению, Департамент городского хозяйства ну, не занимается этим вопросом. Причем, если мы вспомним о светофорах Т7, которые на сегодняшний момент должна быть около 83 школ дошкольных учреждений, но на сегодняшний момент ну, порядка 16 их всего установлено. Мы спросили у наших пешеходов, знают ли они правила перехода по пешеходному переходу и нужны ли такие таблички возле нерегулируемых пешеходных переходов. Это детям надо объяснять, конечно, в садиках, в школе, а мы-то уже знаем, как это делается. Поэтому переходим в нужном месте и в нужное время ну, конечно. Ждешь, пока они остановятся. Сейчас остановились, махнула головой и пошла. Ну да, это очень опасно, потому что здесь редко останавливаются машины. Здесь не было такого, чтобы машины останавливались. То есть надо, чтобы контролировать. Опасно. Я всегда, если есть машины, я поднимаю руку, чтобы они обратили внимание. Вы сделали таблички, на которых написаны правила для пешеходов. Как вы думаете, нужная вещь? Я думаю, да. Но это поможет? Это не, непременно. А затем спросили, довольны ли они работой руководителя департамента горхозяйства. Отметим, что на прошедшей сессии горсовета депутаты попросили главу города об отставке главы департамента горхозяйства. Однако уже в который раз депутатов не услышали. Если глава города не слышит депутатов, то, может быть, хоть услышит людей. Ну, по поводу платных парковок, допустим, меня ситуация не устраивает. Парковаться негде. А наши дороги? Ну, дороги тоже оставляют желать лучшего, однозначно. Нет. А Бардак, кругом грязь. В городе? Нет. А Потому что на многие вопросы ответы плохие. Мы очень много обращались везде, но... Вы же сами понимаете, что я не думаю, что на этот вопрос кто-то ответит положительно. Стоит только сесть за руль и проехать. Я живу в центре. Я не знаю, слов просто нет, просто нет, безобразно просто все. В первую очередь дороги. Надеемся, что в этот раз департамент горхозяйства эти таблички снимать не станет, а может быть даже найдет денежные средства на то, чтобы сделать нерегулируемые пешеходные переходы максимально безопасными для красноярцев.